Друзья, всем привет. всем привет, сегодня начало нового выпуска, и в выпуске вы увидите много интересного, а что именно, вы узнаете, когда посмотрите его до конца. Не забывайте комментарии, лайк авансом, подписочка на наш канал, можно дизлайк, мы не против. Все, всем приятного просмотра. А спонсор сегодняшнего выпуска... Канал «Банный корреспондент». Если вы так же, как и мы, любите русскую баню, или только задумались, а нужна ли она вам вообще на своем участке, тогда заглядывайте на канал к Андрею «Банный корреспондент». На канале вы узнаете все о русской бане, о традициях и новшествах в данном искусстве. Автор канала Андрей посещает различные тематические мероприятия, общается с банными специалистами, с парильщиками, со строителями и инженерами, а также освещает все это, конечно же, на своем канале. Если вы хотите знать, как отличить баню от сауны, как правильно выбрать веник, всегда ли жарко равняется хорошо, что такое паровой пирог и с чем его едят, тогда вам на канал Банный Корреспондент. А мы начинаем свой выпуск, господа и дамы. Итак, господа, для чего люди придумали защитную пленку и малярный скотч? Для того, чтобы защищать окна и приклеивать пленку к ним. <laughs> в общем, шутки в сторону. Заклеил окна, проклеил более-менее аккуратно. Почему такие выступы сделал? Потому что здесь есть штыри. Эти штырьки такие вот железные. И мы откос будем ставить все скорее либо на них, либо вдоль них, короче, как-то вот эти штырьки, чтобы обыграть уже в откосе. Откосы будут штукатурные, то есть мы выставим опалубку вокруг окон завтра. Я позову на помощь отца, чтобы он мне помог все это грамотно сделать и, возможно, подсказал, как минимизировать трудозатраты, скажем так вот. И будем штукатурить сами откосы, то есть, ну, вот внутренняя часть откосики и подоконники. Это все будет в едином стиле. Наверное, подоконники выделять мы не будем. А может и выделим подоконники чем-то другим. В общем, как и в квартире, будет контраст. Темные рамы окон, светлые стены. Дверь будет краситься в такой же коричневый цвет, но уже после всех работ. Поэтому, друзья, вот на это вот можете внимания не обращать. Все это будет шлифоваться, все это будет шкуриться. И после финальной а, отделки стен это все будет уже краситься. Итак, друзья, тем, кто пишет про огнебиозащиту, любые антисептики и так далее и тому подобное, хочу вам Очередной раз рассказать про свое мнение, поведать его. В общем, вагонка, как вы помните, из первых серий мы ее нашли в доме. Лежала, на тут лет 40, наверное. Еще советская, короче, старая, старая вагонка. Сейчас я из нее делаю опалубку для окон и смотрите, какая она в разрезе. Дерево просто идеально сохранилось. И никаким антисептиком оно пропитано не было. А весь секрет такого идеального сохрана очень прост. Важно, чтобы дерево всегда находилось в сухом месте. Если помещение проветривается, либо там фасад, подкровельное пространство, неважно. Любое место, где есть дерево, проветривается. Никогда никакой плесени, сырости и так далее не будет. А если там нету вентиляции, то хоть чем вы улейте дерево, оно один фиг сгниет. Вот. Итак, я успел выставить опалубку, немножечко ее подпенить. Сверху, снизу, все у меня теперь все мои деревяшки, они в плоскости стены по моим маякам. То есть мы можем водить провилом, спокойно, не задевая деревяшки, и вся стена будет выровнена по плоскости. Тем временем на помощь приехал отец, и он занимается штукатуркой. Он уже затер теркой вот эту часть стены, это половина стены, и накидал наверх еще немножко, чтобы оно все сохло, потому что слой толстый и начинает ползти. Короче... Сейчас вот так вот встану. Вот там крастины. Почти половина стены уже готова полностью. Сейчас еще один замес, и я думаю, половина стены будет готова. Но наверное, сейчас сюда встанет, чтобы здесь тоже накидать. А это пускай сохнет. Что-то какого-то подозрительного цвета у вас цемент, Олег Александрович. Раствор цемент. Вот и главное, что здесь цемента нет. Бати делал раствор, но забыл добавить цемент. Теперь придется все об обр Обратно, наверное, закидаем в эту штуку. Короче, друзья, бывают косяки в нашей работе. Тем временем получается вот такая красота. Друзья, забыли совсем показать вам поконкретнее, как мы выставляем опалубку на окна. Давайте сейчас крупным планом продемонстрируем. Мы зафиксировали две дощечки на откосы. Теперь подставляем наше правило на два штукатурных маяка. То есть, задаем плоскость нашей стены. Отмечаем на деревяшечке. Раз. Отмечаем здесь. Два. Поднимаемся наверх. Теперь сверху делаем то же самое. Теперь снимаем нашу опалубку. Затем берем что-нибудь ровное, например, правило, и проводим линию промеж двух наших отметок. Теперь отпиливаем по размеченным линиям. Вот, друзья, теперь наши боковые откосы в плоскости стены. И мы можем вводить с правилом по маякам, а они нам не будут мешать. А сверху все гораздо проще. Меряем внутреннюю длину, наружную длину, так как откосы у нас развернуты. Меряем эту ширину и меряем ту ширину. Запутался в рулетке. Все, вырезаем дощечку по снятым размерам и крепим ее в торцы. Я ее буду крепить вот отсюда с саморезами. отчет по проделанной работе за сегодняшний день короче закидали мы вот этот пристенок вдоль двери отец пока я выставлял на окна э, опалубку сделал вот эту стену то есть э, получается низ вот этот он уже затер на мой телефон выглядит пятнисто в жизни выглядит нормально похоже на венецианскую штукатурку вот кстати, если кто-то вот так же вот штукатурил, а потом покрывал стену лаком, расскажите нам, как это все у вас живет, стоит ли так делать или нет. Мы хотим делать это не в этой комнате, а в помывочной. Вот, может, у кого-то есть опыт, чтобы не плитку клеить, а просто вот штукатурку лаком покрыть, может, кто-то так делал. Вверх закидал еще, но, опять же-таки, не до конца, потому что плывет, слои капец толстые, вот. Эту стену, пока мы не выставили маяки, так как здесь лежит весь инструмент, мы этой стеной займемся в последнюю очередь, когда сделаем три остальные. Тут мы тоже, смотрите, друзья, закидали. Блин, на мой телефон очень плохо видно. Ксения потом вам покажет получше. Вот. И начали закидывать третью стену. У нас здесь дождик. Тучка к нам прибежала. Ох, не тучка, а тучище. Вот так вот. Вот ну, прямо-таки капает дождик. Крупный-крупный, но недолго. Небо вообще. Темное. Мальчики мои там работают. Решают вопрос с дверью. Эх, опять скажет, никто как это не делает изоляция? <смех> Да-да-да <смех> Что, тюрпичник почистить? Подсобник, а? <смех> ничего, ничего Мальчики мои работают. Смотри. Мои дружки. будем завязывать с нашей основной стеной, с нашим пристенком. Этот пристенок несущий, он стоит на фундаменте и жестко связан с основной стеной дома. Поэтому сейчас накладываем раствор и заводим туда целый кирпич. Вот таким образом мы связали низ. Как будем связывать вверх, покажем, когда до туда дойдем. Итак, друзья, мы под углом засверлились в кирпич, вставили П-образную проволоку, и сейчас в слой раствора ее забетонируем. Положим следующий кирпичик. Это будет связка с основным пристенком в середине. Так, работа у нас здесь кипит. Папа почти доделал одну стену. Теперь сюда смотрите, какую красоту доделал. Ну и сад доделал. делал. Почти один кирпичик остался. Ребята, мне кажется, давно не было у нас обзора на дачу. Наша беседка. Материал, которым будет обрабатывать стены в комнате. Саша там у нас работает. Я, собственно, тоже. Вот мой инструмент. Вот такой вот у нас сейчас огород. Яблоки, кстати, везде большие. Прям уже огромные, но еще не созревшие. Это у нас здесь помидор. Здесь у нас морковь уже высокая, такая большая свекла. Тоже есть плоды, уже такие большие, крупные. Морковка тоже уже там хорошая, мы иногда ее срываем и едим. Огурцы. Сегодня уже я собрала часть. Сейчас вам покажу остатки укропа салата тут у меня был редис потом ближе к осени еще раз посажу перцы перцы уже висят крупные хорошие при этом перцы вообще на каждом есть вот такие большие уже хорошие перцы в этом году помидорка зреет тоже везде крупная ну вот, допустим, на чере, вот они уже красненькие начинают идти, а остальные зеленые висят. Вот. Вот. Много. Вот прям какие крупные есть. Вся, в принципе, помидора моя усыпана плодами. Вот, как много сразу. Так что будем делать и аджику, и томатную пасту, и много-много всего. Далее тут у меня целая смесь. Есть и кукуруза, и либо кабачок, либо тыква. Мы с мамой так и не поняли, что у нас тут случайно попало в эти дебри. А, здесь же баклажаны еще Несколько вот просто кустиков. Вот, так что ждем уже кукурузу. И кабачки. Сегодня тоже уже один сорвала. Сейчас вам тоже покажу. Здесь еще у меня тоже там много кабачков выглядывает. Вот тоже. Ну, в общем, кабачки в этом году у нас будут. Вот тоже. Вот большой. И вот лежит. Это мы в следующий раз сорвем. А вот наши огурчики с огородом. И один кабачок сегодня сорвала, Такой прям большой уже. Далее надо вам показать мою альпийскую горку. Вот она давно в кадре уже не была. А, кстати, Саша у нас подготовил а, всю фурнитуру для окон. Моя альпийская горка. Это флоксы. Мерцающая звезда у них название. Здесь у меня с краю астеропиона видные. Тоже много будет. А Герату. И вот с краю еще два есть. А незабудки все уже отцвели. Здесь у меня анютины глазки. Все, это сегодня еще поливать нужно. Тут. Тоже вот Анютина глазки есть. И другие сорта фоксов тоже вот. Розовые есть, фиолетовые уже отцвели. Далее у меня новая малина растет Здесь васильки. Они должны были быть кипельно-красные, но они почему-то розовые. Тоже уже все отцвели. Малину мы в этом году собирали уже. Ромашки мои зацвели. Там еще есть ромашки клубника чувствует себе себя на 30% хорошо ну более-менее она в этом году не такая какая она должна была бы быть вот так скажу далее еще ромашки о бархат бархатцы расцветают Бархатцы тоже у меня необычные, не низкорослые, высокие. И должны быть необычного цвета. Они а не такого персикового бежевого цвета должны быть. Но пока он какой-то желтый. Здесь же у меня еще астропионы видны. Вот тоже они. Синие васильки. Тоже тут еще бархатцы. И, и рисы были, и лилейники. Вот следующий ряд. А, незабудки, астры и агератум еще. Вот такой вот. И здесь тоже. Незабудки и агиратум. Далее два вида лука. А, здесь, которые сажали уже с головками. А здесь лук батун. И вот тут вот с края у нас еще чеснок растет. Далее еще пересаженная нами малина. Тоже новых побегов очень много. И здесь тыква. Мамина любимая тыква растет. Давайте посмотрим. Вот какой цветок. Вот. Много соцветий, прям очень много. Выживает? Хорошо, тоже. Наверное, ее тут будет очень много. В моих планах еще входит вот это вот все теперь убрать дело и а, отнести, как бы, место, где у нас в основном распил. Пока Саша у нас собрался выставлять маяки на эту стену, я пошла продолжать заниматься с огородом. Пока мы тут решаем вопросы, как нам лучше выровнять стену, потому что она максимально кривая. Здесь, с этой стороны, почти вровень. А с этой стороны нужно закладывать тут сантиметров 15-20. Потому что стена, эта, она как бы вот так вот туда вывернута. Вот стены у нас... Почти, почти готовы. Немного осталось. На окнах пленка висит. На двери пока ничего нет, пока эти стены, потому что не Это стена, потому что пока не готова. И вот так выглядит окно со стороны дома. У нас здесь абсолютно обычная как бы, дверь. Все прекрасно видно. Вот эта вот дверь у нас с тонировкой. Вот это без тренировки пока давайте вам покажу как выглядит с этой стороны с этой стороны вот зеркало а так видно а так ничего не видно ну что друзья вот подошел сегодняшний день к финалу за сегодня мы успели достаточно много сделать я считаю Самое главное, мы уже успели вот на эту стену, которая позади меня находится, выставить маяки. Давайте поближе покажу, какие у нас получатся слои. Здесь как бы все нормально. Нормальный такой слой получается. Тоньше он и не нужен, потому что тоньше неудобно работать. Сверху вообще практически 2 сантиметра. То есть маячок сантиметр, и за маячком еще где-то сантиметр. Сюда переносимся. Здесь у нас... Тоже начинается все. Ну так более менее да. Вроде все ништяк. Вот этот кирпич э -э, и вот эти ну, то есть, вот этот вот пупочек это 0. То есть, это вот самое вываленное место на стене. И пошли, пошли, пошли на увеличение. Здесь. Все сломал я. Е-мое! Я все сломал. Здесь где-то два пальца, пошли-пошли-пошли на увеличение, появляется третий палец здесь уже четвертый палец и до самого низа, так, где-то в четыре пальца получается а вот здесь, господа здесь все пять пальцев мои залезут короче, ширина ладони но наверх все это добро сужается, сужается, сужается и там выходит на один сантиметр примерно как нам и советовали некоторые люди в комментариях, мы всего скорее будем сюда сетку дюбелить и уже только после этого штукатурить. Потому что если мы просто будем накидывать такой слой штукатурки, я думаю, он у нас тупо отвалится. Он просто не пристынет кирпичу должным образом и отойдет, отслоится. То есть вот та часть... Стены еще более-менее нормальные, но вот этот вот угол, это прям вообще катастрофа. Не знаю, посмотрим, что мы будем делать, может, отец еще какой-нибудь совет даст, но пока что мы с ним созванивались, решили, что надо дебилить сетку кладочную какую-нибудь искать, и только после этого штукатурить, чтобы сетка создала такой объемный каркас, так сказать. Вот, а на сегодня это все, друзья, всем спасибо за просмотр, спасибо, что подписываетесь на нас, ставите лайки, дизлайки и комментируете все наши видео, мы почти все читаем, всем спасибо, всем пока!